Если мы, например, берем мужчину с мужскими качествами и женщину с правильными женскими качествами, им будет очень классно вместе. Они будут чувствовать такую целостность, подъем энергии, желание жить, сексов будет хотеться очень много и часто, до определенного момента. Вот. И это вот и есть как объединение. Называется любовный резонанс это явление. Если же сталкивается мужчина и женщина с одинаковыми качествами, между ними возникает конфликт. Это то же самое, что вот взять магнит плюс-плюс, они отталкиваются друг от друга. Видели? Если минус-плюс, они притягиваются. То есть вот это действует и на уровне человеческих отношений, этот закон. То есть если вы притягиваете к себе определенного вида мужчин, Ваша задача обратить, какие же вы качества в себе постоянно проявляете, что такие мужчины притягиваются. Может быть, вы постоянно проявляете там ответственность, силу, смелость, самостоятельность, решительность. Тогда будет мужчина безответственный, слабый, нерешительный, трусливый, пассивный. Вот. Ну, вот вы притянетесь так, он такой сказал, о, блин, ты моя богиня, я тебя всю жизнь искал.